Здравствуйте, с вами Дмитрий Никотин, это специальный выпуск, в нем я хотел бы обсудить ту блокировку, которая сегодня произошла с моим каналом. Ну, кратко, я напомню, что на моем канале на одном была аудитория в 750 тысяч человек, на втором в 500 тысяч, и буквально за год интенсивной каждодневной работы мои видеоролики просмотрела, ну, примерно по различной оценке YouTube, там 350 миллионов просмотров суммарно где-то так плюс-минус и вот сегодня в одночасье тебя просто удаляют без объяснения причин вот давайте взглянем на то, что сейчас происходит. Допускал ли я в своих роликах какие-то радикальные высказывания? Конечно же нет. Я старался на любой процесс смотреть с холодной головой, что называется, и спокойно анализировать его. Хотя были моменты, когда эмоции зашкаливали, но я старался их исключать для того, чтобы это была вот чисто аналитическая программа. И вот сегодня с чем я столкнулся, да, вот ты на себе прочувствовал вот это вот отношение, как извините, ну к второсортному какому-то. То есть что ты увидел, что одним можно все, это первое. Другим будет нельзя ничего. Вот я всегда приводил пример из конкретной политической истории Трампа, когда президента США демократы вместе с компаниями, ну гигантами Google Facebook, да, наша компания Мета, которая принадлежит Инстаграм и WhatsApp, вместе с Twitter, который тогда еще не принадлежал Илону Маску, они просто удаляют вот присутствие человека. А мы с вами понимаем, что мы сейчас дожили до такого периода времени, когда наше присутствие вот физическое оно сопровождается тем, что у нас ну, существует всегда наша персона, еще и в социальных медиа. Практически нет людей, которые не присутствуют, как-то не контактируют с окружающим миром вне социальных медиа-ресурсов. И вот я увидел тогда, когда человека просто выпилили, ну вот просто убрали. И ты понимаешь, что если у тебя нет доступа на телевидение, если у тебя нет доступа к газетам, когда-то было, да, раньше, государству было легко бороться с людьми, они просто перекрывали доступ на телевидение, перекрывали доступ к газетам и все. Какой у тебя оставался вариант? Ну, выйти, наверное, где-то попытаться собрать сторонников, но ты их даже и собрать не сможешь. И вот потом была эпоха появления социальных сетей. Появляются социальные сети, как такой светоч свободы. А вспомните, как заливали про арабскую весну, как вот посмотрите протесты в арабских странах. Благодаря социальным сетям удалось людям самоорганизоваться, выйти и противостоять этим арабским диктаторским режимам. Такая вот была точка зрения на Западе. И что мы увидели с вами сейчас? Вот кто это делает, кто это блокирует? При этом я напомню, здесь действительно вот ровно блокирование за мнение человека. Причем корректно выраженное. За мнение человека, который не хочет идти на повестки и повторять государственные СМИ, либо повторять западные СМИ слепо. Ну просто ретранслировать то, что там и так пишут. Который ищет противоречия. Тебя просто выпиливают. Полностью с платформой Тебе закрывают доступ к созданию аккаунтов. То есть, смотрите, мне сейчас запрещен доступ создавать какие-либо аккаунты на YouTube. У меня закрыт полностью мой аккаунт. Удален канал, даже который не был связан с политикой. У меня до этого был YouTube канал. Я когда-то увлекался видеоиграми. И у меня там были мои видеоролики. И этот канал тоже полностью выпилили и удалили. Который, еще раз вообще никак не связан. То есть, вот любое, то, что принадлежало в цифровом плане мне, оно полностью удалено. Я здесь ну, уже не говорю про там, то, что жалко, столько трудов. Там. Это отдельный разговор. Ну, это было своеобразное, такое приятное дополнение, когда ты понимал, ну вот мой вклад оценило такое-то количество людей. Там мы видели всегда результат нашей деятельности. Сейчас э, с чем мы столкнулись? С тем, что, вот смотрите, любая точка зрения отличная от той, которая нужна тем, кому принадлежат эти компании, которые тесно сотрудничают с э, американским правительством. Но это же так. Ну вот что будут говорить либералы, извините? Что скажет э, любой другой, да, вот, э, ну возьмем, да, там, Ю Юрий Дутин, агентом признанный в России... Или там кто у нас, либеральные медиа, крупные каналы, там, КАЦ, тоже инагент России. Они тоже скажут, что это свобода слова, и это нормально, то, что произошло? Или украинский блогер в Испании, господин Шари, он сидит и не получает то же самое, и поэтому будет молчать по этому поводу, ну или скажет, что «Ой, ну да, вот очень жалко, что так происходит, но ничего». Мне комфортно и так. Вы же понимаете вообще к чему идет? Ну сейчас нас блокируют вот по такому принципу. Если ты как-то пытаешься хоть где-то выступить за русский народ, то уже все, ты автоматически враг. Если ты как-то пытаешься указывать на те геополитические процессы, которые происходят сейчас в мире, если ты говоришь «посмотрите на действия США», а вот посмотрите противоречия в высказываниях Зеленского, все, ты враг. Но что будет дальше? Кто окажется следующим врагом и кто? ЛГБТ-повестка, если ты отрицаешь существование 53 гендеров, ты станешь автоматически врагом. Если ты выйдешь и скажешь, что существует действительно только два пола, что есть только мужчина и женщина, что не существует еще 53 гендеров, ты автоматически будешь враг. Ты должен будешь говорить ровно то, что необходимо. Иначе мы перекроем тебе все, что сможем. При этом, конечно же, возникают еще вопросы к альтернативным площадкам, которые не создавались в России долгие годы. Это отдельная тема. Это тема того самого технологического суверенитета. Вот результат. И яркий пример, конечно же, здесь. Посмотрите на Китай. Уже сказки прошли. Может быть, когда-то эти компании на Западе, они действительно... Думали те, кто их создавали, о том, что они привнесут в мир свободу слова, что это будет способствовать общему гражданскому просвещению во всех странах мира, что либеральный миропорядок будет строиться на, в первую очередь, свободе высказывания, свободе мысли. Когда эту мысль вашу не хотят поставить в рамку, что ты можешь мыслить, и мы не будем тебя трогать, но просто вот в рамках вот этого лабиринта. Знаете, как для мышек сделано. Если ты выходишь, все, там сразу смертная казнь. Вот так сейчас, с таким мы сейчас сталкиваемся. Любая точка зрения, еще раз. Ну сейчас вот это первый этап. Продолжение этого этапа. Выпиливается вообще любое мнение, кто останется. Для чего? Все очень просто. Для того, чтобы те, кто остались, а это огромная, популярная, хорошо сделанная, качественная, великолепная была в технологическом плане, ну и есть платформа, с хорошими алгоритмами, которые позволяют вещать на большие аудитории, мы такого не сделали. У нас таких платформ, к сожалению, нет. И сколько лет уйдет на создание таких платформ, это опять же большой-большой вопрос. Но задача очень простая, чтобы через алгоритмы оставались в итоге зрители и смотрели только то, что им нужно видеть. Слышали только таких лидеров мнений, которые говорят то, что нужно. Но не может быть здесь другой точки зрения. Вот как это можно еще оправдать? Я не знаю просто. Дополнительно я хотел бы напомнить про... Свой частный канал сейчас спрашивают, как можно поддержать, какими способами. Как и любой автор, конечно же, я не являюсь членом какого-то там средства массовой информации, не работаю там в каком-то медиа-агентстве. Единственное, что у меня есть, это только вы, только, только аудитория и все полностью вся моя деятельность, она держится только на вас. Есть различные способы финансовой поддержки авторов, есть сервис Boosty, есть сервис Donation Alerts, есть частные каналы в Телеграме, которые должны работать корректно и дальше. Что такое частный канал в Телеграме? Вы просто оформляете подписку за 200 рублей в месяц. Минимальная сумма была мной установлена еще давно. С помощью этой суммы вы можете поддерживать канал и у нас там нет никаких рекламных интеграций, у нас открыты комментарии и дополнительный контент, где я не ограничивал себя никогда в высказываниях эмоционально и дискутировал в том числе с другими авторами, приводил их цитаты и всегда отвечал на вопросы подписчиков для того, чтобы создать какие-то бонусы для тех, кто находится в частном канале». И ты понимаешь, что вот э, все, что у тебя есть, это ядро твоей аудитории, это твоя аудитория, которая тебя готова поддержать, благодаря которой ты можешь работать и не ограничивать себя, не зависеть от того, что тебе кто-то скажет, что тебе нужно рассказать. Вот только это и есть настоящая журналистика, только и это и есть настоящий непредвзятый анализ. Когда ты зависишь только от своей аудитории, она поддерживать тебя для того, чтобы ты не ограничивал себя в мнении и давал именно правду, которую... Нужно еще, еще раз говорю, интерпретировать всегда. Потому что один и тот же факт, его можно интерпретировать по-разному. Чтобы ты приводил эти аргументы, чтобы ты находил какую-то информацию. Я напоминаю, что подписаться можно всегда очень просто. Есть простая инструкция, ничего сложного. Есть единственное, что там проблемы с некоторыми оплатами. Если что, можете написать в личные сообщения. Инструкция закреплена в телеграм-канале у нас в большом. Вот, можно подписаться, у меня вот видеоинструкция, она уже висит там по полгода, в частном канале нас уже, конечно же, намного больше, 6300, есть и оттоки, то есть кто-то подписывается ради конкретных материалов, слушает материалы, потом покидает, конечно, хотелось бы, чтобы ну, люди подписались, в первую очередь, с точки зрения поддержки. И уже во вторую очередь, чтобы ради дополнительных материалов, которые там регулярно публикуются. Огромное всем спасибо. Еще раз будем думать о платформах. Сейчас видеоконтент будет дублироваться в Телеграме, но я вижу, есть проблема с сжатием файлов. Попытаемся, не теряя качество выпуска, сжать его в максимально комфортный размер для скачивания. Яндекс.Зен и Рутуб Но, увы, это платформы, которые технологически, конечно, уступают И ВК, еще, идем еще и туда Будем дублировать там, выбирайте, где вам удобно Но основа, это Телеграм, мне кажется, это сейчас технологически просто самое удобное Да, многие очень смотрят и смотрели YouTube с телевизора Вот здесь, конечно же, проблема Ну, вот Рутуб вроде можно смотреть Ну, вот в таких вот условиях мы сейчас оказались Так чувствуешь себя, вы знаете, если ты вот русский, ты в каком-то мировом подполье только при этом находишься вот. Хорошо, конечно же, тем, кто имеет поддержку там, средств массовой информации, но вот на текущий момент ни одно СМИ в России, насколько я знаю, не осветило никак эту ситуацию. Ну, наверное, мои мои охваты какой-то поддержки и освещения этой ситуации со стороны средств массовой информации. Вот. Человек, который без единой поддержки создал такой большой ресурс, ну, видимо, так. Спасибо всем еще раз, берегите себя и будем продолжать, конечно же.